Привет! Тело человека содержит около 47 литров воды, и оказывается во многих наших органов на удивление много воды, и те цифры, которые я сейчас вам приведу, могут поразить вас. Например, мышцы на 75% состоят из воды, так что не удивляйтесь тому, что спортсмены очень много пьют воды, ведь им необходимо поддерживать свои мышцы в тонусе. А вот печень на 70% состоит из воды. Мозг на 79% состоит из воды, но это, наверное, не удивительно, а вот почки на 83% состоят из воды. И посмотрев это видео дальше, вы узнаете, почему в почках столько воды, но эта жидкость тела не является чистой водой. На самом деле, это солевой раствор. Почему это так, спросите вы? Согласно одной научной теории, все животные, обитающие на земле, включая человека. Это потомки организмов, которые появились и жили в море. Жидкость тела этих созданий была морской водой. Спустя время, переселившись на сушу, они сохранили морскую воду в качестве жидкости своего тела. Но суша на земле, как оказалось, не в состоянии обеспечить достаточно соли в натуральном виде. Ну и поскольку соль растворяется в воде, значительная часть соли из почвы вымывается с дождевой водой в реки, моря и океаны. И в результате оказалось, что произрастающие на земле растения содержат недостаточно соли. И вот почему животные, питающиеся растениями, нуждаются в соли. Организм каждый день теряет определенное количество жидкости, содержащей соль, и растительная пища не восполняет ее. А тем животным, которые питаются другими животными, дополнительная соль не нужна. Ведь они получают необходимую им соль из организма своих жертв. Это относится также и к человеку. Например, эксимомы питаются преимущественно мясом, поэтому потребность соли у них очень мала. А вот у людей, живущих далеко от моря, повышенная потребность соли. В Древней Мексике соль так высоко ценилась, что там даже был бог соли, и люди ему действительно поклонялись. А в Европе в страдавние времена людям за сделанную работу часто платили солью. Английское слово salary – жалование происходит от салт соль а это изначально подумал что салт это салат в человеческом теле соль скапливается главным образом на коже если человек питается несоленной пищей кровь различными путями теряет свою соль поэтому кожа должна передать свои запасы соли в кровь чтобы концентрация ее в крови сохранялась постоянной вот это да кожа получается неким образом является резервом для соли а вы это знали я лично до этого момента об этом вообще не знал пишите в комментариях и получается недостаток соли в крови дает положительный эффект при кажных заболеваниях вот почему при некоторых болезнях врачи нередко назначают бессоляной диеты интересно а каким образом соль удаляется из нашего организма а вот как это происходит соль удаляется из организма главным образом почками если почки у человека больны, ему назначают диету с маленьким содержанием соли, чтобы не перегружать их. И теперь вы знаете, почему мы нуждаемся в соли. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, для того, чтобы в дальнейшем не пропустить такие полезные видео. А вот еще парочку полезных видео. Приятного вам просмотра!